Хм, даже не знаю. Если я выпущу новое видео, которое не соответствует нашему договору, то мой начальник накажет меня. Как обычно. Привет, Грей! Чем занят? Да вот, немного растерян. Решение очевидно. Надо озвучивать. А как же начальство? Классно на начальство! Зрители важнее! Бегом-бегом озвучивать! Хм. И то верно. Тогда начнем, да, начнем. Перед тем, как приступить к репипасти, я предлагаю кратко ознакомиться с географией этого маньяка Джеффа. Но это для тех, кто ни разу о нем не слышал, в чем я, конечно, очень сомневаюсь. Но лишним это не будет. Верно? Верно. Так что буду надеяться, что вам понравится. Итак, тот, кто занимается крипипастами, изучает и читает, должен был хотя бы раз слышать о таком персонаже, как Джефф-убийца. Уж слишком этот персонаж стал популярным в последнее время. Но вот что-то мне подсказывает, что все эти фанаты Джеффа Вряд ли знают о его настоящем происхождении. Скорее всего, все слышали историю, где на маленького Джефа нападают хулиганы, а тот сходит с ума. Если вам все еще интересно узнать о первоисточнике, то я вам с удовольствием расскажу. Началось все в далеком 2008 году, когда пользователь с ником Сесаур загрузил свой первый ролик, в котором он рассказывал историю двух братьев Джефа и Лью в котором он показывает фотографию маленького Джеффа, продирующего своего брата. И фотографию Лью, уже взрослого на момент истории. Джеффу было 23 года, а Лью 25. Лью являлся успешным продавцом, а также бабником. И как говорил сам автор, «Когда вы его встретите и поговорите с ним хотя бы 20 минут, то поймете, что он... Очень хороший парень. Также нам рассказывают о том, как Джефф однажды подскользнулся на мыле. И пролил на себя отбеливатель. И сгорел. Да уж, неудачная история. Прям как с мужиком, в которого семь раз ударила молния, а потом атаковал медведь. везунчик также там показывается фото паука в углу и это фото сделал лью еще показывается грузовик с надписью бесплатные конфеты которым джефф заманивал детей я бы дал ссылку на видео но увы канал к сожалению перестал работать с первоисточником а найти второе видео не получилось уж простите надеюсь вам понравилась первая часть во второй вы услышите одну из крипипаст про Джеффа. Всем пока.